Всем привет! На дворе уже 1 мая, а значит настает пора задуматься, куда поехать долгожданный отпуск. Знаете ли вы, что на территории Северного Кавказа расположен прекрасный, теплый и красивый город-курорт Нальчик, столица Кабардино-Балкарской республики? Если вы любите тепло, зелень, чистый воздух и здоровую пищу, вам следует посетить данное место. Ты думаешь, а как же море, зачем выбирать что-то одно? Берите все. Ведь территориально город Нальчик сам находится на юге России. А значит, до моря вам останется ехать совсем недолго. Таким образом, вы сможете удовлетворить жажду путешествия, оздоровиться, открыть для себя еще один райский уголок нашей страны на своей конечной цели – морскому побережью. Для того, чтобы понимать более четко, почему вам следует обратить внимание на данный город, мы вывели для вас удобный транспортный маршрут, с помощью которого вы поймете, как близко и легко вы сможете побывать сразу в нескольких местах нашей прекрасной Родины одновременно за один период отпуска. Если ты думаешь, как же поступить, как все запланировать, то рекомендуем прислушаться к нашему совету и сделать следующим образом. Первое. Приезжайте сначала в город Нальчик на 3-4 дня. Для этого рекомендуем снять комфортную квартиру посуточно у частного лица и спокойно изучать город. Второе. После того, как вы осмотритесь, поезжайте в гору на территории Эльбрусского района в так называемой Апрельбрусе, где вы сможете погулять в заповедной зоне, отдохнуть душой и телом подняться на канатной дороге на самую высокую гору Европы Эльбрус. Третье. Вернувшись из Прильбруси, поезжайте на один из лечебных бальнеологических источников горячих вод и скупайтесь специальных минеральных бассейнов с горячими холодными подземными водами. Поверьте, это такая альтернатива морю, что иной раз думаешь, зачем оно вообще нужно? Четвертое. Поезжайте на Голубые озера, посетите Челекское учили, Верхнюю Балкарию, где вы получите незабываемое ощущение от горных пейзажей и местной кухни. Надеемся, что наш рассказ о возможности вашего отдыха в нашей любимой Кабардино-Балкарской республике будет вам полезен.